Россия вторглась в Харьков. Россия вторглась в Одессу. Россия вторглась в Харьков, Херсон. Везде она вторглась, С Беларуси тоже. Что это значит? Россия просто хочет заходить. Лайк, подписка, потому что они не надо узнать что это актуальные новости. Так, я оттуда, кстати, ролик записал. Прикольно, но могу а В общем, да. Теперь плохие новости знаете, что М Путин хочет обезвредить э -э, военные действия, а потом Кармен заходи полностью. Зачем? Зачем делать? Вы оккупировали Крым Харьком, крышите, да? В общем, да, а, знаете, что вот эти бессмысленности и Харьков не хотят. Вот, Прикинь, мне уже хотят Харьков. В общем, не могу. Харьков, Донецк, Кулганск. Они меня у сказали, а, такие украинцы, да, или из-за все. Они что-то боятся НАТО. Если они боятся НАТО, то зачем Китай? Почему они с Китаем дружат? И вот, нет, я не понял Почему Беларусь дружит? дружат? Россия не мощнее, чем Украина Три раза, четыре, пять, шесть. Зачем им полностью Украину? Ведь из-за этого они пострадают. Наверное, надо себя бросать к Путину, Ведь он что-то знает, а он знает правду, правду то, что он любит танки и кружки, и я, в принципе, тоже люблю играть, немножко так, ну, уже разучился, он умеет, он просто, ну, просто, нового танков, заводов, всякое такое, ну, у некуда деть их, да, ну, просто, некуда деть, жаль, что Китай будет захватывать, да, одна шутка была, Просто в комментариях пишут, что Китай захватит а Россию. Я говорю, ага, Китай захватит, и, и, и инопланетян захватит всех, не включая Россию. тоже. Пишите комментарии сомнения, кто кого захватит, я вообще не понял. Мы говорили, если реально хочет захватить Украину, она уже нереально, уже сейчас захватывает. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, она уже в будущем захватила что украинцы едят, ездят они живы, в будущем будут в США строить свою страну, заметку они опасают в другую страну. Жалко, красиво вот чем Зачем это делаем? Путин, не надо так делать. Ведь э, они уходят, они будут здесь прожить. А их оставить, было прикольно, стрелять цветок как растет, как брат против брата. Потому что из-за этого, а? Прямо знаешь, 22 0, 2, 22, 12, 0, 2, 2022 год, и 12 0, и 22 Это Значит, Россия только именно в это время, а 22 0, 0, 0, именно из создав, что на э, нас напали, ну, утром напали. А он говорил, что в будет, поэтому готовьтесь. Поэтому знайте только одно, что все это было запланировано. Смотрите вангу, Ванга предсказала. В общем-то, идем смотреть новости России, там про Вангу говорили, если россияне это не сделают, новости, повторно, про эту дату, сакральную дату, еще кстати, там в руках от можем тусить, можем с вами. Сейчас фирме заняться. Как фирми? Сейчас, сейчас, сейчас. подождите. В прямой эфире. Что это такое? Посмотрим. Потому Россия, Украина. Вторжение. название ролика готово все влажно. все Украина вторжение в принципе вот так мы делаем ролики так что мы два часа назад все Украина вторжение пока мис хочу залить на канал чтобы все знали 6 часов ой как мало да побольше. все Украина вторжение Только... <служие> Кроме... Вторжение. Вторжение. Первый этап... Ну, так. будет. А я прям, что-то так. Сейчас их убирают. Вбивают. Это Балгарский, куринский, русский. Он опять такой украинский. Всё Как вот так, Украина, Россия, вот так. Сейчас еще, еще, подождите. Стабильные. Ладно, вот так вот так, Загружаем. Дезагружаем. Тообщество запустим. Говорят, большая рука снимает, чтобы Россия остановилась. А это точно, а это становится. Это война, неизбежна будет, это точно. Это у меня